Всем привет! С вами канал Рыбохвост. Сейчас мы устроим маленький обзор, а точнее перезапись маленького обзора на спиннинг мифины, мифайн мифины как правильно. Кто учил английский можете поправить для того, для дальнейших обзоров. Так как сейчас пользуюсь практически все фирмы мифины покупаю. Недорого И сердито Так, переступим. Спиннинг у нас Mefine North soul Так, его значит э, Тест э, Так, сейчас, секундочку Начнем с длины, длина 2.40 э, Обратите внимание На то, что э, спининг вот этот вот Именно вот Mefine North soul. Я в магазина смотрел, я говорил, что он в пределах 800 рублей сейчас стоит. 800 рублей такой стоит. Это 2.10 длина. Я покупал свой за 1150, по-моему. Вот. Ну, я думаю, что он сейчас тоже где-то рублей 900-800 стоит. 850, по-моему, я даже как-то находил. Это 240 длина. Так, значит у нас он состоит из двух секций. Двухсекционный. Тестово 1040. Минимальная 10 миллиграмм. наживочку кидаем. Максимальная 40 грамм. наживочка летит. Хорошая на некоторых спиннингах обращал внимание то что катушка держатель когда затягиваешь он откручивается здесь вот видите он не крутится один раз затянул и забыл ну если вот допустим я перевожу спиннинг свой вот так вот в собранном состоянии неправильно ну а что делать для тех кто перевозит я не знаю как будет держать катушка держатель дальше у нас идет что он очень крепкий я вам могу сказать очень крепкий в данный момент сейчас стоит 10 либров плетеночка а когда стояло у меня 20 либров плетеночка именно вот 20 либров которая не просто по тесту а которая действительно 20 либров выдерживает Я кидал джиг, зацепился на лодке и спокойненько это все делал, либо вытаскивал, либо лодку против ветра спокойно тянет, спиннинг прогибает хорошо. Когда даже маленький окунь, есть фотографии у меня вконтакте, статьи по поводу этого, есть видео, которые в которых видно что э, окунь тот же даже с палец э, именно когда он жестко атакует не катает спички я этого не понимаю говорит, вот один раз тыкнула эта рыба для меня один раз тыкнула это водоросли у тех у кого ультра -лайт, конечно им там попроще ощущать но допустим сельским пацанам, там новым рыбакам, которые только-только начинают тратиться, допустим, на тот же самый ультралайт. Не знаю, стоит, не стоит. Потому что этот спиннинг вы можете использовать как для того, чтобы блеснить, джиговать, воблеры кидать. Но также можете просто-напросто ту же жмаховку поставить, не знаю. Ну, под обычный спиннинг такой. Карпов, карпов ловить. Самов карпов. Он очень, мне понравилось, он очень крепкий. Единственное, да, вот заводные колечки, вот, них нет, нет, подводят. У меня также есть видео, как я заменил вот это заводное колечко. В принципе, практически незаметно, что я его заменил. Сделано для души. Точнее от души сделаны без всяких приспособ. Просто взял, сделал вот все. Домашних условиях. Как вы видите, есть место для локтя. Ну, кому как удобно. Я, допустим, вот так вот. Если сильно большое что-то попадается или зацеп вот так даже. Когда рыбе не могу сказать большую, еще не ловил там максимум до полтора килограмма. Но при зацепе спину хорошо. Вот в, в этой части даже ощущается, когда держишь его, как он порогинается. Недорогой бюджетный спиннинг Я не знаю. Ну для новичков это, по-моему, самое то блеснить что сазана ловить таким спиннингом смотрите сами что лучше 800 рублей потратить или 5000 какая разница что на то будете ловить что на это будет ловить просто если тот за 5000 сломается сядете в углу поплачете 5000 свои повспоминаете а тут поломался если поехали купили новость и смотря что сломается Их очень часто Слининги можно не, не тяжело и ремонтировать Как вот допустим заводное кольцо Сломалось Ну я расстроился естественно Что он придется новый покупать А после мне сказали то что Заводные кольца продаются Их можно спокойно переклеивать Я переклеил Снял это на видео даже Так что вот так вот очень удобно. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, что вам угодно. Подписывайтесь на канал.